Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я постараюсь подробно рассказать о парогенераторе, который выпускается на нашем производстве. Вот так вот он выглядит. Данный парогенератор может использоваться мощностью до 30 киловатт. На данном модели установлена мощность 18 киловатт. Данный парогенератор сейчас установлен для использования установки гидроватт. гидроват объемом 160 литров. И это универсальный пароводяной котел, который может применяться как с пароводяным нагревом, который вырабатывает парогенератор. Также сюда могут устанавливаться и тены. На данном котле можно получать как гидровато, эфирные масла, а также можно здесь производить и дистилляцию. Но в этом видео мы более подробно остановимся на инструкции по управлению парогенератором. Давайте поближе рассмотрим панель оператора. На передней лицевой панели у нас находится пульт управления. Для выставления нужных характеристик парогенератора. И также здесь находится аварийная кнопка грибок, которая там нажимается в экстренном состоянии. Также ее можно включать и питание самого парогенератора. Здесь установлена у нас контрольная лампочка. Контрольная лампочка у нас загорается в то время, когда будет у нас идти набор воды в емкость парогенератора. Она будет информировать о том, что у нас идет загрузка его. Итак, давайте мы ее включим. Отпускаем грибок. И у нас загорается панель оператора. На панели оператора мы видим данные мощность, мощность 0% у нас сейчас, давление внутри котла у нас 0, температура воды – это внутри парагенератора и температура пара. Температура пара у нас берется уже после давление она берется уже с выхода тем самым мы видим какая температура пара поступает у нас уже в сам пароводяной котел сейчас на нем установлен гидроват давайте начнем работу с панель оператора когда у нас горит f1 зеленая лампочка тогда у нас идет нагрев то есть прибор у нас находится в правильном состоянии все датчики исправлены и он может приступать к работе если горит красная f2 Значит, какой-то параметр по безопасности у нас не работает. Для того, чтобы посмотреть, какой параметр по безопасности, мы нажимаем Alt и стрелочку вверх. Тем самым мы видим аварию. Здесь мы видим температура пара 20 градусов, установлено 110. Значит, данные у нас правильные и работа прибора от этого параметра у нас не выключится. Перемещаем курсором ниже. Дальше у нас идет давление. Давление у нас тоже правильная здесь у нас показывает минус 0,1 установочная 0.80 давление в килопаскалях следующее уровень воды уровень воды верхняя норма так как он не превышен и смотрим теперь нижние нижние минимум у нас вода так как в парогенераторе отсутствует и уровневый кран у нас не долив то есть сейчас загорится лампочка и э, паргенератор будет набирать воду внутрь испарителя. Вот видите, моргает красная лампочка. Это говорит о том, что у нас состояние э, по безопасности неправильное. И загорелась лампочка для набора воды. Чтобы выйти из безопасности, мы нажимаем Escape. Для того, чтобы задать параметры безопасности, мы нажимаем Alt и стрелочку вниз. А здесь мы видим настройки аварии. Значение, которое устанавливаются, это температура воды, ограничение по нагреву. А дальше мы выставляем гистерезис. Это сколько температура плюс-минус от установочной может включаться и выключаться нагрев. А следующая температура пара. Это также обходит в режим безопасности. Датчик установлен, как я вам показывал, уже после клапана давления. И это также является режимом безопасности. Когда мы листаем ниже, у нас есть давление, которое мы устанавливаем. От давления зависит температура кипения внутри парогенератора. Это параметры, которые здесь у нас устанавливается. Для того, чтобы настроить, мы нажимаем «Селл». И тем самым стрелочкой вверх-вниз меняем нужный параметр. Для того, чтобы запомнить, нажимаем кнопку OK. Когда нажимаем кнопку OK а строка у нас перестает мигать escape у нас выход кнопочка в основное меню для того чтобы пошел нагрев мы нажимаем сел и задаем нужную мощность допустим 2 процента бак у нас сейчас находится без воды поэтому большую мощность мы давать не будем тем более она не включится так как у нас там нет воды и нажимаем ОК. Ok. мощность сразу вышла на 0, потому что у нас горит безопасность по набору воды Далее. Верхняя кнопка, которая присутствует на панели, это для того, чтобы мы сбрасывали мощность на ноль. Когда у нас работает парогенератор, для того, чтобы нам выключить его, мы просто нажимаем на кнопку. Тем самым у нас мощность падает на 0. И еще есть внизу одна клавиша. Это клавиша для того, чтобы сбрасывать ошибку. После того, как вы устранили какую-то причину по безопасности, мы нажимаем для сброса в основное меню. То есть это у нас является сброс ошибки. Вот такой несложный у нас панель оператор для работы на парогенераторе. Здесь вы можете задавать как мощность, так и режимы безопасности по температуре. Тут также стоит клапан давления. Здесь температура снимается после клапана. Но я хочу обратить ваше внимание, то, что давление внутри пароводного котла на его работу регулируется данным регулятором-болтом, скажем так. Здесь есть фиксаторная гайка. Если вы его выкручиваете, значит, давление у нас становится меньше внутри парогенератора. Если закручивать регулятор, значит, давление у нас будет увеличиваться. Это делается для того, чтобы настроить правильную работу на нужную температуру парогенератора. Рекомендуем работа его на давлении плюс 1 килограмм. На этом давлении внутри котла у нас будет порядка где-то 120 градусов. Здесь также присутствуют поплавки, которые нам дают... Контроль уровня по нижнему уровню – это критично для того, чтобы работали у нас стены. Верхний уровень – это для того, чтобы у нас бак не переполнился. Если у нас вдруг заклинил клапан набора, и у нас пошел уровень высоко, то он у нас а, отключит парогенератор. А, и также здесь присутствует еще электромагнитный клапан, который поддерживает нужный уровень в парогенераторе. Данный парогенератор э, достаточно компактный. А, он относится к классу промышленных парогенераторов. Он может перемещаться легко по производству, тем самым можно подключить к различным емкостям. От данного парогенератора можно запитывать не только паровые котлы, но и другое оборудование, которое требует нагрев по паровому режиму. На этом краткое видео я заканчиваю. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До свидания.